Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать и показать новый фильтр компании Европа ГАЗ, называется он EG Spinner, фильтр с отстойником. Фильтр имеет два поворотных штуцера для удобства монтажа. В комплекте есть монтажная пластина, шилдик для записи даты замены фильтра. И крепежные винтики дабы прикрепить пластину к самому фильтру пластина крепится на два болта наверх к верхней крышке сейчас разберем фильтр и посмотрим что внутри так фильтр состоит у нас из колбы верхней части и фильтрующего элемента попада газ попадая в входной штуцер завихряется по вот этой вот спирали и тяжелые фракции газа выпадают в осадок. Затем газ проходит через фильтрующий элемент и подается на выход. За счет наличия вращающихся штуцеров данный фильтр удобно монтировать практически в любой части подкапотного пространства.